Калибровка датчика, регулятора температуры и влажности XH-M452. Нажатием одновременно на две кнопки, которые находятся возле дисплея с красными цифрами, можно откалибровать показания температуры. Температуру можно откалибровать от минус 9 девять и девять градусов Цельсия до плюс 9 и девять градусов Цельсия нажатием одновременно на две кнопки которые находятся возле дисплея с синими цифрами можно откалибровать показания влажности от минус девять девять процентов до плюс девять девять процентов относительной влажности. Если мы нажмем на центральные кнопки одновременно, то регулятор xhm 452 вернется в заводские настройки. Температура выключения 30 градусов Цельсия. Температура включения 20 градусов Цельсия. Выключение роле при 60% относительной влажности, включение роле при 40% процентах относительной влажности.